Всем привет! Меня зовут Ирина, и я люблю шить. Сегодня я буду шить толстовку, ну или худи, как они еще называются. Шить буду своему ребенку. У меня уже одна толстовка есть, то есть выкройку я взяла в бурде. По этой же выкройке я буду шить сыну своему. Мы с ним почти размером одинаковые. Если ему там что-то не понравится, возьму себе. Толстой, ну, худи будет прям уже, В прошлый раз я шила, она у меня была немножко нестандартная толстовка, то есть у нее не было вот этих вот манжетов, как идут такие вот манжеты на рукавах у толстовки, и внизу не было а, пояса вот этого вот, да, не было кармана. Этот раз я буду делать вот прям именно так, как идут худи. Вот такую он выбрал у меня ткань мне так как хочется самой не ему а себе. и вот как раз вот это вот что пойдет у меня на рукава и на низ вот как они должны идти под вот. там если что-то буду смотреть по размеру если что-то будет не подходить буду подгонять. Вот я сделала выкройку. Видите, у меня выкройка вот такая вот идет. да? То есть я здесь поэтому вот так вот оставила. Это у меня спинка перед вдвое сложенная. И вот сюда я буду делать резинку. С рукавами тоже я буду смотреть и примерять. И может быть буду уменьшать длину. Сужать может быть буду. И резиночку вот сюда вот. Везде оставила по сантиметру вот капюшон две части у нас вот такие две части рукава есть их нужно соединить между собой то есть берем одну из частей и вторую из частей и соединяем по вот этой части вот здесь вот так вот Соединяем вот здесь и прошиваем, вот по этому вот краю. Вот так. Вот я прострочила. Обязательно все нужно отутюжить. Вот так вот. Обработала швы. Верлока у меня нет. Но я обработала вот на такой вот видно вам во не видно? Вот такой вот. Таким, короче, швом. Никогда ничего не разваливалось. Э, Все, что обрабатывала, прекрасно ну, не крошится. Э, так как это трикотаж, то трикотаж нужно стачивать эластичным стежком или мелким зигзагом. То есть, чтобы, если что, вот при растяжении ничего не треснуло. Теперь у меня есть вот такие вот манжеты, вот, которые вот так хорошо тянутся. Я их обмерила на свою руку, вот так вот, вот так вот прям. И теперь вот эта вот часть у меня больше у рукава нижняя, а эту вот я померила, как не надо. И теперь вот так вот изнаночной стороной внутрь я складываю. И вот так вот буду прикалывать, немного растягивая вот эту вот часть, вот так вот, чтобы прям до конца у меня было. И потом все это будет вот так вот вывернуто. А здесь, когда я пристрочу, я все еще буду обрабатывать таким же швом, который тут идет. Посмотрите, как красиво получаются рукава. идеальненько мне кажется. Все обработано. Дальше мы берем перед и спинку и соединяем боковые швы. И вот отсюда начинаю скалывать. Отсюда скалываем. Тут видите, у меня, что тут я э, на Илюху мерила. На сына я имею в виду. Мерила. И что-то у меня тут убежало. Вот соединяем отсюда и отсюда строчим и обрабатываем. Короче, я совсем забыла, что мне надо было еще карман сделать. Вот кармашек, я его выкроила, ну так прям намерила по другой толстовке и выкроила. И вот здесь вот обработала уже вот этот шов и вот этот. Сейчас я буду это все отпаривать и вот так вот заутюжу вот таким вот образом. Вот так. И так как я уже сшила боковые швы у кофты, ну, буду так прикручивать. Было бы э, пришивать, было бы, конечно, удобней делать, когда у меня была бы отдельно одна деталь от другой, но я их уже застрочила, обработала и заутюжила. Поэтому я буду просто перед все это примерю померю чтобы у меня все ровненько было и пристрочу вот сюда вот кармашек ну вот в принципе карман готов так, вот тут, вот никакую ну вторую контрольную строчку я решила не делать но в принципе можно было бы вот здесь вот пройтись и вот тут, ну, я не стала. Все, вот тут вот у нас получается пока не зашито. Вот инкроманчик. Я тут творю, короче, кошмар. Вот у меня <coughs>, вот такая вот манжетка на низ, да. Я ее застрочила по бокам, померила прям по сыну. Какая она должна быть? Она у меня меньше, чем сама кофта, да? Вот у меня кофта идет вот это. Она меньше у нас насколько? Вот так вот. И сейчас я это буду все растягивать, закреплять, чтобы швы были ровно по бокам. Вот здесь вот сходились и прострачивать. То есть точно таким же образом, да? Вот так вот по кругу. Вот так вот, к этой части, потом ко второй. Я не искала легких путей, так как делаю это первый раз. Может быть, это надо было делать, когда части вообще не были между собой сострочены. Ну, не страшно, можно и так сделать. Немножко будет сложнее, но можно сделать. Вот сейчас все это закреплю. Вот так я все это закрепила. Вот и буду сейчас шить и натягивать. Кто молодец, я молодец, я довольная собой. Вот резиночка у меня получилась красивенько. Попробовала новую строчку обработки. Ну, мне она даже нравится больше. Все, карманчик у нас зацепился вот я все уже отутюжила кверху то есть вот сюда не в эту сторону а вот сюда а еще мне нравится что так идеально смотрите швы видите красота я застрочила рукавчики вот здесь вот вот эту часть внутреннюю обработала их разутюжила и прихватила вручную вот здесь и вот здесь захотелось мне так чтобы все было аккуратненько чтобы они не бесили вот теперь рукава нужно вточать вот у меня здесь были такие пометочки на одном и на другом вот сама кофточка я буду соединять здесь тоже пометочку вот, то есть этот рукав у меня сюда и вот так вот здесь соединю сейчас этими булавками. Вот здесь вот соединю булавочками, чтобы было ровно. Все скалю и вточаю рукавчики. Ну что, я вточала рукавчики. Вот так вот. Так вот у меня получилось хочу вам как-то заснять чтобы было видно все остался у нас один воротник теперь переходим к капюшону у капюшона есть выточка которую сначала надо сделать с одной и с другой стороны готовченко. Выточки сделаны и заутюжены у нас сюда вот сюда <сю> это перед теперь нам нужно взять и вот этот шов стачать вот этот по кругу который идет то есть это у нас будет перед здесь вот дырка для лица да вот так вот лицевая сторона к лицевой стороне все как положено скалываем и вот здесь проходим ну вот сделала строчку заутюжила обработала и заутюжила на одну сторону теперь у меня есть вот такие вот разметки вот они то есть мой капюшон будет вот так вот сворачиваться вот так Здесь у меня один сантиметр припуска, вот таким вот образом я буду это пристрачивать. Но сначала мне нужно сделать вот здесь вот блочку. Блочка, это колечко круглое. У меня нету специального оборудования, чтобы эту блочку делать, да, там как он, люрикс, ой, как он называется, забыла, короче, как он называется. Не суть важно Я здесь просто сделаю дырочку, как для пуговичек. То есть она у меня будет обработана, чтобы ничего не расходилось. Вот сначала я сделаю дырочку, шнурок сюда будет вставляться, то есть, понимаете, да, вот так вот. Он будет вот здесь вот проходить через весь верх. И обработаю красивенько, сделаю. И потом уже застрочу вот здесь вот. Так, что я делаю? Это у меня капюшон, который вывернут. Я его вот здесь вот, вот так вот сложила друг на другу и сострочила, да, уже. Вот, и соединила весь капюшон, господи, ну, горловину, горловину соединила с капюшоном. Сейчас пойду все это прострочу и обработаю. Эти сделала. Вот они, они у меня, дырочки. Ой, блин, мне нитку надо было. Ой, веревку надо было ставить. Шнурок. Мне кажется, можно и потом. Вот так вот. И все будет готово. Ну вот, толстоечка готова. Опять у меня плохо с освещением. Илюха, засунька руки в карманы. Вот. Повернись бачком. Модель готова. Вещь готова. Повернись. Все идеально по плечикам.